можем ли мы решить свои проблемы сейчас наверняка да если очень захотим задумано нами в этом или нескольких роликах поделиться как ныне полегче решить жизненные проблемы думаем показать как используя нашу тесную связь астрологических данных рожденного с его днк можно выявить свои основные глубинные травмы поочередно нейтрализовать их и подойти к обретению внутреннего равновесия и новому мировосприятию новой эпохи. Сейчас нет стабильности ни в какой-либо внешней сфере жизни, ни во внутреннем мире, везде идут глобальные перемены. Мы пятая раса жителей Земли, после нас пойдет шестая, пока сложно воспринимаемое для нас по описанию великих душ, как из сказки. Правда, когда веришь, чудеса сбываются. К сожалению, история повторяется. Всегда смены эпох приводили к серьезным потрясениям. История вещает нам. Это смена парадигмы всего миропонимания. На рубеже смены эпох происходит очистка цивилизации от глупостей, своеобразное зануление кармы. Давайте рассмотрим, как мы можем помочь себе в это переходное время, чтобы подготовить наши тела к жизни в наступающих новых условиях, более высоких вибраций. Древние легенды гласят, что однажды Гермес дал своим ученикам задание разработать адаптированные эзотерические знания для профанов. В результате по всему миру стали возникать различные религии, а многие религиозные воззрения стали настолько изменены, что в конечном счете стало невозможным увидеть первоначальный эзотерический смысл. Вот мы и имеем сплошные искажения во всем. Истина слишком глубоко спрятана от нас. Через испытания, боль и многие другие раны, физические и душевные, человек постепенно подходит к пробуждению истины, заложенной в его ДНК. В трехмерном пространстве физическое тело проецируется молекулой ДНК, представляющей собой двойную спираль. Для формы образования человека необходима молекула ДНК, как сборочный чертеж и астрально-ментальная матрица человека. Все процессы во Вселенной подчинены неким гармоническим закономерностям. Случайность – это цепь невыявленных закономерностей, говорили древние ученые. Поиск этих скрытых на первый взгляд закономерностей позволяет приоткрыть завесу над тайнами нашего прошлого, настоящего и будущего. О том, что многие алгоритмы периодически повторяющихся явлений и событий уже выявлены, говорит дальновидность прогнозов астрологов и прорицателей. В первую очередь, это циклы солнечной активности и астрологические аспекты влияния планет. Строгая закономерность в событиях выявляется сразу. Теперь действие новых планетарных циклов уже налицо хотя это пока еще начало, требующее усиленной внутренней работы людей. Чтобы войти в новый мир, мы должны иметь другое мышление, иначе наши тела из нашей пятой инкарнационной цивилизации не выдержат высоких вибраций шестой расы. Неосознанные и неотработанные кармические ошибки предыдущих физических воплощений проецируются нарушениями в наследственном механизме ДНК в последующих инкарнационных циклах, и мы в результате получили то, что получили. Те, кто сможет осознать свои искажения, неверные выборы и поступки, смогут нейтрализовать накопившуюся карму. Закон причинно-следственной связи связан с раскрытием спящих фрагментов в нашей ДНК. А чтобы их раскрыть, надо осознать все накопленные искажения. Понятно, что нет желания возиться с прошлым, но оно формирует наше будущее через это настоящее здесь и сейчас. Без активации ДНК мы не в состоянии произвести в себе кардинальные перемены – это наша внутренняя программа. Ключи к открытию ее имеют целый ряд уровней, или можно сказать посвящений, которые в некоторых верованиях называются «открытием семи священных печатей». Можно подойти к решению проблем с этой позицией. Кажется, это проще. Осознав свои глупости и ненужные жертвенности, мы вскроем священные печати – то есть откроем двери в другое гармоничное пространство нового времени. Тема раскрытия семи священных печатей из давних времен обсуждается в различных конфессиях по-своему, поскольку представлена в святых источниках, в аллегориях, непростой для сознания обычных людей символики. Мы, естественно, нисколько не претендуем на знание но имеем право на размышления для обсуждения и выявления доступных всем нам методов пробуждения собственной ДНК, поскольку все мы желаем быть радостными, успешными, любящими, любимыми и счастливыми. Это естественное, уважаемое нами желание. Фактически, даже в завуалированной информации очевидно, что семь печатей можно рассматривать как наши семь энергетических тел. Чтобы открыть путь к космическому сознанию, осознанию единства всего сущего, необходимо в первую очередь очистить нашу структуру от мешающих факторов. Наша биосистема имеет семь тел – а физическое с эфирным, эмоциональное и ментальное накопили те искажения, которые заложены в нашей натальной карте данного рождения. Значит, надо вначале остановиться на этих нижних телах и лучше их проанализировать по энергетическим центрам или чакрам. В нижних энергоцентрах локализуются наше кармические проявления в ментальном, на уровне мыслей, в эмоциональном теле на уровне чувств и на физическом, в наших действиях. Без искажений в тех или иных аспектах мы бы не появились здесь в нашей социальной жизни. Фактически это наши травмы. Они создают нам самим в первую очередь множество проблем, переживаний, оттягивают энергию, понижают вибрации, в результате тормозят нашу эволюцию. Сумма совершенных ошибок в прошлом и настоящем не позволяет реализовать те или иные варианты будущего. Если человек полностью осознает допущенные ошибки, свои боли, проблемы – это уже значимые шаги на пути к себе. В таких случаях происходит коррекция в энергоинформационных полях. При этом блокирующие причины аннулируются, соответственно, уходит и следствия. «Главное – такую внутреннюю работу выполнить добросовестно, быть предельно честным с самим собой, что в наших личных интересах». Для простоты решения такой задачи предпочтительнее выписать для себя свои слабые стороны характера, доставляющие проблемы через мысли, чувства и поступки, а также те проявления, которые приносили досаду и огорчение, боль, переживания. Это все то, от чего следует избавиться, чтобы легко вздохнуть. Это не легкий внутренний диалог. Его начать можно с благодарения Вселенной и Богу за поддержку, продолжить прощением и мольбой о прощении за неосознанные и осознанные действия на всех уровнях сознания. Так можно самостоятельно проработать факторы, которые затрудняют поднятие вибраций в унисон новой эпохи Водолея, чтобы могли выжить и гармонично жить, Далее в следующем ролике мы рассмотрим более детально возможные травмы и пути их устранения по чакрам. До скорой встречи на нашем канале!